Вы, конечно, видели эти видео, типа сравнения дешево, средне, дорого. И я подумала, почему вы мне не сделали то же самое? Всем привет, это канал Акстар. И сегодня мы с вами сравним двух-трех гитар за 2000 рублей, за тысяч рублей и за 50 тысяч рублей. Посмотрим, сможешь ли ты почувствовать между ними разницы. Я думаю, это получится круто. Так что погнали. Гитара за 2000 рублей. Она, ну, ну она же, она же прекрасная, нет? Блин, там же было прибрано. Давайте вы туда смотреть не будете, пожалуйста. Я там уберусь завтра. Кстати, я не буду обрабатывать звук, но в конце мы сравним уже с обработанным звуком и без, и посмотрим, стоит ли переплачивать 48 тысяч, если можно обработать звук. Знаете, в чем самый главный минус этой гитары? Не знаете? Желтые струны, гитара из Ашана. За что? Если честно, звук достаточно звенящий, басов не очень много, тем более эти басы желтые почему я не знаю, это некрасиво. Ашан, запомни. И в принципе эта гитара меньше, чем обычная гитара. Где-то на три лада покороче. То есть обычно где-то примерно вот такая вот. Это плюс для некоторых, минус для некоторых. Решайте сами. По крайней мере, я на фоне ее выгляжу побольше. И самоутверждаюсь за счет нее. Опять же, звук звенящий. Давайте уже переходить к средней гитаре за 25 тысяч рублей. И мне уже надоело на этой гитаре играть, честное слово. Наконец-то, гитара за 25 тысяч рублей. Кстати, именно эту гитару мы разыгрываем. Если ты еще не знаешь, то чтобы участвовать в розыгрыше, тебе нужно подписаться на канал, поставить лайк, оставить любой комментарий и подписаться на мой инстаграм. Он где-то, вот он вот здесь, короче, вот здесь мой инстаграм. А 31 декабря в 18.00. На этом канале прямой эфир с розыгрышем этой гитары не пропусти. Уже чувствуется мощь, уже чувствуется, что эта гитара не из-за и что на ней очень классно играть. Кстати, эта компания, это гитара от компании Baton Rouge, если что, ссылочка в описании. Мне кажется, звук намного лучше, но вы сами слышите его. В конце мы еще сравним звук с обработкой, без обработки. А сейчас давайте Sweet Dreams посмотрим, как звучит на гитаре за 25 тысяч рублей. Тут хотя бы басы не хрипят, и звучит все довольно-таки плотно. Так что мы послушали, как звучит гитара за 25 тысяч рублей. Давайте переходить к самой дорогой гитаре на сегодня. Естественно, чем дороже гитара, тем она приятнее ощущается, приятнее держится в руках. Ну и посмотрите, какая она красивая. Чего стоит только вот этот вот узор вокруг резонаторного отверстия. Итак, погнали! Гитара за 50 тысяч рублей, плюс-минус, если честно. Тут уже намного больше басов, намного чище звучит гитара. Кристина перестань смеяться и бляде отсюда. Ура! Здесь попить. Здесь попить. На попей. Так. Так для наглядной разницы сейчас мы сравним гитару безостановочно, без обработки и с обработкой. Конечно же, дорогая гитара звучит лучше, но с обработанным звуком они все почти одинаковые. И стоит ли переплачивать 40, сколько 48 тысяч за гитару, чтобы играть было? Короче, конечно же, стоит, но не играть удобнее. Взять любую дорогую гитару, она, естественно, лучше, чем дешевая гитара. Но в принципе, вы можете не париться и взять дешевую, и все будет хорошо. Да? Да! Я надеюсь, тебе понравилось это видео и эта рубрика. Если ты хочешь, чтобы мы сравнили что-нибудь еще, то обязательно поставь лайк, напиши какой-нибудь комментарий. И чтобы не пропустить новое видео, то обязательно подписочка, колокольчик, нажимай, и все будет классно. А... а 31 декабря в 18.00 будет розыгрыш гитары на в прямом эфире на этом канале. Так что не пропусти ни в коем случае, если... Я чуть гитару не сломал. Если хочешь по -по победить в этом конкурсе, это все пока.